Сегодня мы ведем с вами прямой эфир. У нас третье открытое занятие. Приветствуем тех, кто у нас сегодня впервые, всех тех, кто уже занимается с нами не первый год. Представимся, как всегда, Сауле и Мурат практики-психологи, целители, телесные терапевты и мастера трансформации жизни. Сегодня мы свой эфир ведем с Японии, с прекрасного города Фокуока. Как мы вам обещали, что в следующий вторник будет сюрприз. Вот наш сюрприз. Мы в Японии. Да. Сегодня наша тема, именно третье занятие, это э, большая такая тема у нас, как полюбить себя, и из нее это чувство безопасности. Мы вот 16 часов были в полете, вчера ночью прилетели буквально, и сегодня вот ведем вебинар. И мы начинаем следующую тему, раскрывать именно как полюбить себя, как жить счастливо, как принять себя. И в этой теме именно чувство безопасности. Чувство безопасности, да? Что в него входит? Это иногда люди путаются, но вот тревожность, да? сомнения, неуверенность, это все оттуда, страхи. Это все из одной, с одного поля ягоды. Какие у вас страхи, фобии есть, да? И мы сами думаем, что, наверное, это я с прошлых жизней, вот здесь кто-то писал, да, что, наверное, связано это с прошлыми жизнями. Но это в большинстве своем, когда мы так думаем, мы включаем свой ум, свою аналитику, да? Но ум наш фантазер, он обязательно нас уводит. Понимаете? Э, та первая причина, которая прекрасно знает, что с ней хотят поработать, а именно, э, если мы думаем, что этот мой страх, это чувство ее безопасности, да это на самом деле страх. А да, в основе всего лежит этого страх. Э, если мы думаем, что э, я сам там э, это все размышляю, то глубоко ошибаетесь, у этого страха есть свое мышление, свое сознание, примитивное, но оно свое есть, да? Потому что за этим страхом стоит сущность этого страха. И вот оно имеет свое сознание, и оно начинает подсовывать. Почему? Ум уводит, да? Оно начинает нам подсовывать в наше мышление, в наше сознание, чтобы нас увести. То есть у этого страха есть чувство своей собственной безопасности. Понятно? Она чувствует, что сейчас за него возьмутся, Да? И она начинает вот таким акаром с нами э, шутить, чтобы нас увести тоже. Э, ну, ка охота отправляться туда, откуда он пришел, да? А тут живешь, э, тепло, уютно, прекрасно, кормят коммунизм, одним словом, да? Все, что тебе надо, тебе дают. А всем нужна эта энергия. А нужен потенциал вашей энергии. На самом деле, что происходит? Вот э, Откуда вот это вот у нас есть, вот, как Валентина Мачал писала, за завтрашний день, да? Э, страх что будет в будущем, завтра, послезавтра, через, а если еще сидеть в этом, очень сильно вдаваться в эту э, тему, через 100 лет, через 500 лет, через миллион лет, хотя мы сами-то там э, до этого времени не доживем, но смотрите, как идет фантазия, так как идет вот это э, бурным расцветом, рас расцветает наша фантазия. То есть ум начинает расцветать, и э, это идет откачка энергии. Мы все время думаем, боимся, тревожимся. Если, если мы просто там лежим, и припеваючи, болгеючи, про этот завтрашний день тревожимся, да? Нет, конечно. А вот если вы в теле у себя отмечаете, как только этот страх проявился, тревожность, то, соответственно, в нашем теле происходит перестройка, да? Биохимические процессы сразу происходят, понимаете? Добавляются какие-то гормоны страха, в кровь выкидывается. И мы начинаем от этого еще больше получать такого неудовольствия, а наше тело начинает с этим уже, да, отравление на самом деле идет организм. Почему потом на вот эта тревожность, вот эта болезнь, выходит болезнью? Понимаете, наше тело всегда на любой страх, на вот эти тревожности, на весь негатив отвечает потом болезнью. А там, где нужны эндорфины, там, где нужны хорошие гормоны, у нас появляются, наоборот, гормоны страха. Почему мы это в теле у себя начинаем ощущать? Это неуверенность. А потом, когда я что-то хочу делать, это меня не пускает. Понимаете? Да, я же вот вчера хочу вот это делать, а тут же всплывает. Я же вчера об этом думал, и наверняка там что-то, наверное, впереди будет. Потому что завтрашнего дня еще нет. Мы, мы живем сегодня, да? А завтра еще нет. Но мы уже начинаем фантазировать. Но поймите, что эти фантазии, это каждая мысль материальная. Mm -hmm. Понимаете? И вот фантазируя, потом впереди мы попадаем в эту ловушку, в эту яму, в эту катастрофу, которую мы э, как будто бы, получается, как предвидел. Да? А на самом деле мы попадаем на те э, рельсы своего пути, на которых мы, как, как я всегда говорю, что мы выбираем пространство вариантов, тот вариант, куда я хочу попасть. Понимаете? Если сейчас у нас, у каждого из вас будет чувство, спокойствия, уверенности, то, соответственно, мы с этим чувством и выбираем, куда мне идти, куда я хочу пройти. Все это вообще, в первую очередь, связано со страхом смерти, что нас не будет, да, человек, человек как... Ну, это инстинкт самосохранения. Но без него тоже нельзя, потому что если бы его не было, мы рассказывали, что мы бы вышли бы утром, и вряд ли мы до вечера дожили бы. У нас бы был, там без ног, без рук, без головы и так далее. Да? А, все что угодно может случиться. Поэтому это в первую очередь нужно, чтобы нас сохранить, выжить, опять-таки, да? А, такой инстин инстинктивный. Но есть такие бытовые страхи, которые мы в течение жизни наживаем, и это все можно убрать, спокойно убрать, и а, жить с этим очень хорошо даже. Не кормить его. Да, не кормить, вот этот свой потенциал туда не отдавать. Да, вот, скажем mm -hmm. так, базовый страх наш – это страх смерти. Да. Потому что никто не знает, что это И это такое. связано с многими вещами, когда мы начинаем из-за этого стрессовать, ругаем себя, что ведем себя не так и так далее, что могли бы не бояться, возможно, или еще что-то, или нам стыдно признаться, как эта взрослая тетя там боится какого-то кузнечика, да? То есть и такое может быть. Все это закладывается откуда-то, начиная с детства, начиная, многие говорят, с прошлой жизни там что-то было там и казнили меня, и еще что-то делали, топили, и это тоже может быть. Но в основном мы страхи наживаем тогда, когда вот мы приходим сюда, и это, как говорится, ну, все избыто, да. И поэтому многое себе и накручиваем. Потому что, как обычно, нас говорят, женщина должна быть там на эмоциях, а хух.. А должна быть нежная, бояться там и так далее. И это тоже накладывает свой, свой отпечаток. Смерть — это только переходное состояние из, из, одной, из одной оболочки в другую, понимаете? То есть мы сейчас на физике, вот в этом теле, которое нам дали в аренду, а затем уже по-другому. И мы вот эту боимся не то что смерти, а вот этой неизвестности, да? Почему вот мы и говорим о чувстве безопасности, потому что вот эти страхи нас, вот этот магнит сидит, и он притягивает, и мы вроде как себя можем там семь салом все это постелить, но оно не помогает, вы все равно привлекаете это. И вы теряете свою вот эту безопасность, да, то есть э, ваши границы как бы пошатаны. И поэтому, конечно, наступает вот такой момент. Нет чувства внутренней безопасности. откуда это происходит? И вот э, это в нас живет, сидит расцветает махром цветом, и мы этого понять не можем, мы все время мечемся туда-сюда, там, бегаем по да, разным адресам, и все ищем и ищем. На самом деле, дорогие друзья, если пока не убрать эту привязку к, этой, к этим страхам, пока не убрать вот эти, да, скажем так, базовые ваши, да, то, что вы прекрасно понимаете, но да, откуда оно взялось, да, вот... Кто-то говорит, я из прошлой жизни да, поймал этот страх. Кто-то в тот момент поймал, чуть не передавил людей. Где-то чуть мотоцикл остановился передо мной. Хотя, ну, на самом деле, тот человек, конечно, контролировал мотоцикл. Если не контролировал, он бы переехал. А он есть такие у нас товарищи, которые начинают да, лихачить, совершенно не думая про сознание того человека. И вот эти наши страхи, вот это все откладывается в наш, живет своей жизнью. И потом наступает какой-то момент, когда э, идет уже в нашем теле, происходят необратимые такие процессы, это болезнь. Откуда-то проявилась, и вот появляются э, наши болячки, боли, дисфункции, э, опухоли, и ну, их не, всех не перечислишь. Больше 10 тысяч этих боли, болячек, и еще каждый им добавляется, да? Но э, мы своим умом стараемся это найти, идем к врачу. Врач тоже там есть, есть специалисты, воды, выявляют, что от чего, да и почему. Если бы так легко это все делалось, то мы бы наверняка были бы все. Пошел в больничку, купил себе, выписал пузыречек, да, таблетки, выпил, и все прекрасно. Но почему-то эти таблетки мы, да, человеку приходится пить десятилетиями. Да, боль чуть-чуть уменьшилась, приглушилась, но она никуда не делась, она все время тоже превращается в нашу хронику. Человек хронически уже больной, к этому привык, и он забыл даже, что был когда-то молодой и красивый, без этих болячек. Но на самом деле это все можно убрать, это все можно искоренить, если только не включать свой голос. Почему у нас вот здесь и на исцеляющих щелчках, они раньше назывались, сейчас исцеляющее сознание, на нашем интенсиве это и происходит. Когда исчезают боли, меняется совершенно даже у кого-то прикус, меняется строение зубов, куда-то исчезает этот парадонтоз, куда-то откуда-то появляются пломбы на зубах, то есть зубы становятся совершенно белыми, Зрачки береют. То есть многие люди, это на себе вы заметили, да? А что происходит в этом нашем случае? Мне нужен доступ к вашему телу. У вашего тела есть свои умы, есть свое сознание, и мы его довели до такого состояния, почему и происходят вот эти наши болячки, когда она уже не выдерживает и уже таким проявлением говорит, вот... Не обращаешь хозяин, хозяйка на меня, на получи, да, фашист гранату. Вот теперь у тебя появилась вот такая проблема. Не было э, проблемы, купила баба-поросята. Да? Откуда-то появилась боль. откуда появилась болячка. Вот это мы с собой носим, приглушаем таблетками. Но э, какой, есть такие механизмы, есть механизм обратного хода. Понимаете, когда то, что у нас выросло, э, оно же ведь не одномоментно появилось. Мы просто не обращали на него внимания. Откуда появился вот этот страх, сомнение поначалу. маленькая семя упала, зернышко мака, да, и оттуда вот такое там выросло, там, целое яблони, да. И вот как наше тело, оно его умеет выращивать, так наше тело точно так же умеет его и убирать. Понимаете, как только происходит этот, почти как по щелчку пальца, да, раз, и мгновенно куда-то исчезнет. То есть мы с вами здесь, не фантазируем, я всегда вам говорю, на ощущениях, проверяем на ощущениях, истинно то, что ты ощутил. Mm -hmm. То есть если боль, то вот есть боль, вот она уменьшилась, эта боль, а вот эта боль куда-то пропала. Мы озвучиваем какие-то дисфункции, какие-то болячки, какие-то проблемы, да? нам нужен трамплин, понимаете. Вот э, сказать, э, если я буду перечислять все эти 10 тысяч наших, то буду несколько суток сидеть, перечитывать это все, да. А на самом деле трамплин – это для того, чтобы как прыжок, понимаете, чтобы наше тело прыгнуло и перестроилось, переформатило, переформатировалось, да, mm -hmm. то есть получить новое тело. Mm -hmm. Если мы будем концентрироваться именно вот на горле, вот я убираю вот это, да, там, да, да вот горло болит, <laughs> вот это все, да. Понимаете, вот у соседа на голове волосы вырастут, который там на даче в огороде копается и слышит мой голос, и что там, да? Он там посмеется, но ну, думает, тут сидит, и сидит с этим горлом, да? А раз, у него что-то другое произошло. И у вас точно так же. Произойдет что угодно, на чем вы концентрируетесь оно э, у вас не получится. То есть я не должна концентрироваться. Не надо концентрироваться. Я просто знаю, у меня да. горло болит. Горло -балет. Хронику прорабатывает. Я просто сижу, расслабилась да. и получаю удовольствие От, от того, эс... что просто сидишь. Да, от того, что просто сижу, смотрю на тебя, да. а работа сама идет. Да. в это время прекрасно. работа идет именно работа начинается не с того момента, когда вот именно концентрация, да? Почему я всегда говорю, работа начинается с того момента, когда Сказал я, здравствуйте, как нас слышно и видно, да? Даже не в этот момент, он еще даже раньше начинается, понимаете? Когда мы только-только, да, сегодня он у нас не начинается, что, о, сегодня вторник, в 10 часов по Москве он нажал наша интенсив, да, вот исцеляющее сознание, вот в этот момент уже процесс пошел, еще не начинавшись, mm -hmm. понимаете, еще часа два, три, даже сутки вперед, еще не началось, а уже процесс идет. Mm -hmm. То есть ваше тело начинает уже реагировать.